Ребята, упражнение черная точка. Просто распечатывайте черную точку на листочке, смотрите на нее 20 минут, не моргая каждый день. А точка диаметром 1 дюйм. Мозг не может обработать. Мозг реально не может обработать эту точку. Он ее начинает по-разному моделировать. У вас расширяется периферическое зрение. Люди, которые проводили эксперименты, люди которые пережили инсульт, у них происходит восстановление активности мозговой полностью, практически люди начинают ходить, они менее снимаются. То есть, это реально очень потрясающий инструмент в плане того, что развитие мозга, да, то есть, развитие, развитие лобных долей головного мозга, то есть, префронтальное вот это вот сознание, подсознание очень серьезно развивается, и как раз таки это, это тренировка самого мозга, когда вы поставили ему задачу, что и зачем делать, да? то есть обработка вот этого эфира, обработка вот этой информации для решения поставленных задач. И над этим нужно работать, естественно, его на, как говорил Эйнштейн, на, я ездил на своих мозгах, да? то есть черная точка позволяет ездить на своих мозгах, постоянно их развивая.